Друзья, всем привет! С вами канал Easy Trading и его ведущая сестров Григорий. Сегодня я поделюсь с вами одной из самых дорогих находок, которые я нашел на проходимых мной тренингах. Смотрите, в психологии есть такое понятие, как шкала эмоций. Кто знает это дело, можете пропустить, хотя я думаю и для вас будет полезно посмотреть повтор. Для тех, кто не знает, я поясню. Значит, все эмоции можно отшкалировать, да, как на градуснике Цельсия, Фаренгейта, когда вы мерите температуру своему ребенку. Есть некая шкала градации, где вы видите, на какой уровень какому уровню соответствует какая-либо из ваших эмоций. Смотрите, если вы переживаете горе, то это циферка 0,5, к примеру, да? Если вы переживаете страх, то это единичка. Обратите внимание, прошу вас, что ни одна эмоция не находится со знаком минус. Если бы это был минус, то вы бы уже не существовали, а были бы, наверное, в другом мире. Все эмоции – это положительные вещи. Все эмоции вырабатывают свои соответствующие этой эмоции химические вещества в нашем организме. Все эмоции полезны для нашего организма, и все эмоции надо переживать. Совсем другая проблема, если вы зависаете в какой-либо эмоции. Да? Для трейдеров характерна эмоция страха, эмоция горя, возможно, какое-то заглаживание вины. Если вы торгуете на кредитные деньги или вы изымаете деньги из семейного бюджета, Возможно, также апатия, если у вас ничего долго не получается, вы скатываетесь а, в низшие уровни эмоционального состояния. Ну и также, возможно, более высшие уровни гнев, боль, антагонизм, скука. Скука, кстати, уже относится к энтузиазму. Так вот, смотрите, если вы находитесь в периоде страха, а, у вас э, какая-то сделка непонятная, вы находитесь в страхе. Сейчас на примерах будем разбирать, да? Вам необходимо заготовить текст, э, некий поддерживающий вас, надиктованный вашим голосом. Ну, к примеру, э, если я боюсь, да, я пишу себе текст. Я люблю этот мир, я вдохновляюсь этим миром, я знаю, что мир благосклонен ко мне. И мне бывает в нем страшно. Я испытываю жуткий страх при осуществлении а, ненадежных, непонятных мне сделок. Я отвратительно отношусь к этим сделкам. Я ненавижу себя за то, что эти сделки совершаю. Я действую не по своему торговому плану, мне больно, что я нарушаю свои правила, мне скучно видеть себя нарушителем собственного спокойствия, мне скучно и... Плохо я не собой из-за того, что я делаю и нарушаю собственные правила. Возможно, я раню свою семью, я раню людей, с которыми нахожусь а, близко за счет того, что испытываю негативные эмоции или какие-то сдерживающие меня а, состояния, которые не дают мне, допустим, а заниматься со своей семьей. Я ненавижу себя, говорю о себе. Это гнев. И потом надо подняться выше по шкале эмоций, перейти. Мне скучно от того, что я просто волыню, просто отступаю от своего а, торгового плана, и я все-таки перехожу и решаю быть консервативным игроком. Я решаю действовать своим... Согласно своему торговому плану и ни в коем случае от него не отступать. И у меня в торговом плане прописано количество отрицательных сделок. И эти отрицательные сделки не могут уменьшить мой торговый баланс. Допустим, на 3%, на 10%. Все зависит от того, как вы прописали это в торговом плане. Соответственно каждой эмоции вы подбираете свою музычку и желательно сосредоточить эту штуку, а, записать ролик да, от самых нижних а, эмоциональных ощущений к самым верхним. Смотрите, фраза, которую я подбирал, это импровизация, она пришла ко мне в голову сию минуту. Вы можете проработать их а, с своим... А, Человеком, который занимается психоаналитикой, допустим, да, если он знаком с этой шкалой эмоций, а я думаю, практически каждый с ней знаком, и э, подобрать для себя подходящие фразы, подходящую музыку и заготовить э, ролик с линейкой движения вот так вот вверх. Или, допустим, с линейкой движения вот так вот вниз. Почему это важно и делать и вверх, и вниз? Опять же, повторюсь, что все эмоции важны. Все химические элементы, которые содержатся в нашем организме, важны для нас. И мы должны их получать когда-то. Но мы не должны зависать в одной эмоции. Мы должны ходить по этому эмоциональному. Круговороту И желательно поддерживать себя Конечно э, В энтузиазме да, Но долго на нем Не просидишь Поэтому обязательно нужно Сходить вниз, вверх да? Сделки одно однозначно Нужно совершать В энтузиазме, энтузиазме То есть если вы садитесь За рабочий процесс За торговый стол Вы провели технический анализ а, инструментов, на которых вы будете торговать. К примеру, на неделю вы сделали себе торговый план на неделю, и а, в течение дня вы стараетесь поддерживать себе энтузиазм. Если вы пришли в скуку, сходите вниз по шкале эмоций, поднимитесь вверх, сделайте пару раз, оставайтесь в состоянии энтузиазма, Оставайтесь в состоянии энтузиазма и работайте над своими сделками. Что интересно, эта штука работает не только в трейдинге. Эта штука работает в любых эмоциональных состояниях. Главное вам это дело проработать для себя и понять, какие фразы Какие эмоции вам нужны, какая музыка вам нужна, какое состояние вам нужно. Допустим, на работе вы сидите в наушниках, вам стоит закрыть глаза, запустить ваш ролик, и вот, пожалуйста, вы уже прошли по всем состояниям. Допустим, если вы находитесь в отсутствии сочувствия, да, вам все безинтересно, это враждебная сдерживаемость, сдерживаемая враждебность. Вы не знаете, что вам делать, а, возможно, вам следует сходить вниз до самого а, нижнего предела, до апатии, да, и потом подняться вверх. Если у у меня было много несчастья в жизни, да, друзья, я все рассказывать не готов здесь делиться, но поверьте мне, у меня были самые тяжелые моменты, и я терял самых близких и дорогих э, людей, и это продолжается и по сей день. И зависание в какой-то тяжелой эмоции, это безумно тяжелое состояние. Слово «безумно» здесь, прошу прощения, давайте его уберем. Это тяжелое состояние, и если в нем находиться долгое время, это может привести к депрессии и также к отрицательным сделкам. Значит, надо уметь себя за несколько минут выводить из самых тяжелых состояний. Вот попробуйте сделать такую подборку. Если у вас нету а, псих, психотерапевта, да, то попробуйте сделать сами для себя заготовочку такую и можете потренироваться, пока выходные дни идут, повозить себя туда-сюда по шкале эмоций. Желательно это делать одному, с закрытыми глазками. Если эта штука у вас заработала, все отлично. Если не заработала, значит что-то где-то надо подкрутить, возможно поискать подходящие вам формулировки речевые да и музыка подходящая для вас и состояние какие-то образы которые вы видите исключительно для вас все это подбирается и как только вы настроились и у вас это работает вы реально можете за 10-15 минут а, выводить себя из самых тяжелейших психологических состояний и это очень важно друзья Смотрите, еще раз обращаю ваше внимание на то, что а, бывает у нас а, такое состояние, при котором усталость, усталость, да, она вырабатывает некие гормоны стресса, когда ничего не хочется, и это самое там нижнее состояние, это апатия, да, здесь его на картинке сейчас не видно, попробую поднять, сейчас все почистим, выйдем, Попробуем его поднять, но не видно, не видно, к сожалению. Апатия, значит, там внизу, внизу, вот тут, здесь вот апатия. Если вы находитесь в апатии, а, друзья, я спешу вас напугать, вы очень недалеки от состояния депрессии. Выводите себя из состояния депрессии, поднимайте свое настроение, общайтесь с людьми, с близкими, знакомыми, желательно... С бодрыми людьми, сильными духом, с теми, кто вас поддержит, вытащит. Делайте, свой, а, делайте свою музыку, создавайте свою эмоцию, управляйте своей жизнью. Трейдер всегда и инвестор управляет своей жизнью. Он автор своей жизни и автор своей прибыли. Друзья, в этом основная суть. В этом основная суть. Пожалуйста, услышьте меня. Основная суть в том, что не рынок виноват, куда он пошел. Не вы не виноваты, что вы в этот рынок не вовремя вошли. Просто здесь и сейчас ваша торговая система показала минус. Вот так вот. Вот так вот. Если у вас, допустим... Сбой с торгового плана, если вы вошли в какой-то раж, вы должны это четко в себе отсекать, видеть и останавливаться, выводить себя из состояния. Допустим, вы находитесь в раже, вы в гневе, вы пытаетесь отомстить фондовому рынку. Вы пытаетесь его побороть, вы испытываете боль, вы испытываете антагонизм, вы можете испытывать отсутствие сочувствия себе и скрытую враждебность, входить безостановочно в сделки. Я это знаю, я сам а, попадал в такие ловушки эмоциональные. Друзья, обязательно занимайтесь своим эмоциональным состоянием, составьте себе такой ролик, запишите его. Подберите слова, фразы, подберите образы, которые вы будете для себя транслировать в своем сознании. И занимайтесь своим эмоциональным здоровьем и эмоциональным интеллектом. Успехов, удачи вам, любви, взаимопонимания, счастья, удачи на рынке. Удачных сделок. Много очень слов «удачи». Я надеюсь, что на следующей неделе у вас просто завалит этой удачей. Всего хорошего. До встреч!